А, ты меня хочешь снимать, что ли? Нет, я тебе просто скажу, здорово, Васяк. Давай, <свят> расскажи про свои кросы. Как модель называется? Всем привет. Модель называется Netburner Ballistic. Так, где-то должно быть на них написано. Это надо отдельное видео снимать, отдельный звук. Ну, это мы потом сделаем, когда будет много уже всего информации. Один из лучших волейбольных кроссовок профессионального сегмента. Один из ярчайших представителей технологии джель у компании Asics а, имеет очень много современных а, технологий, очень мягкая подошва, а, но в, том, в то же время она а, а, очень цепкая, не допускает проскальзываний, хорошая вентиляция, хорошая фиксация ноги, а, нескользкие шнурки, которые никогда не развязываются. Угу. То есть вот в нашем зале, где не всегда как бы чисто пыльно, они цепляют нормально, да? Всегда. Не было такого, чтобы эти кроссовки проскользнули. Ага. сколько они у тебя уже по времени использования? По времени уже около э, полугода. Ну, износ какой-то есть где-то? Износа есть, есть, нет при неинтенсивных тренировках. Износа нет, не наблюдается. Э, уже были два раза в стирке. Как бы ничего не отклеилось, все сидит, цвет они не потеряли, такой же яркий, как и новый. Э, ну, не интенсивной тренировки, мы тренируем все-таки три раза в неделю. Плюс ну, еще... я пропускаю частенько. Ну, то есть, два раза в неделю, Два раза сказать, в неделю, да? без не проблем. подошвы, есть какие-то косяки на подошве. То есть, за все время эксплуатации, можно сказать, кроссовки как новые, да? Практически, да. Стелька имеет э -э клевые вставки, то есть, она не скользит. Внутри кроссовки прошиты. Имеет каждый кроссовок свой серийный номер как бы бирочку с размерами европейский, американский внутри можно посмотреть что внутри кроссовок внутри ничего не жмет никаких ниточек, никаких швов ноги ну, не мешают подошва тебе нравится, да? да, подошва то есть сейчас она уже за полгода приняла форму на один, они видно отпечаток но... давай бы... другого ракурса сбоку сделай стельку давай, давай. Вот так вот вообще видно замечательно она не стерлась. Вот, обратная сторона тоже как новая. Ну попробуй одеть, посмотрим, как они на ноге смотрят, хотя у тебя уже одна одета. Так, сейчас одеваю. Кроссовки очень легкие, шнуруются легко, как бы использовался все дырки по максимуму, кто не знает для чего это Это для дополнительной фиксации кроссовки на ноге Давай, вокруг есть какие минусы есть? Минус не наблюдаю. Сидит очень плотно. Нигде ничего не шатается. Размер у меня 43 русский. Американский размер у с 10,5. Какая цена? Можешь сказать, сколько стоят такие кроссовки? А, покупал по цене. Магазин не рекламирует. Не будем рекламировать. Цена около 6 тысяч рублей была. Со скидкой или без скидки? Со скидкой уже. Со, со, цена со скидкой. без скидки была на момент продажи 9990 рублей. Угу. То есть не сказать, что это не, не, не дешевые. Нет, это не дешевые кроссовки все ясно? спасибо